Друзья, всем привет! Сегодня у нас новая тема под названием «А почему же наша душа выбирает именно такие условия для воплощения?» Акцент на такие. Почему? Потому что такой вопрос задается в основном теми людьми, которые замечают, что ну, у кого-то что-то лучше. То есть не принимают тот фактор и те условия, в которых они находятся. Или реже бывает второй случай, когда наоборот – Человек, находясь в очень хороших условиях, когда у него все хорошо и он именно это и замечает, начинает обращать внимание, что у кого-то что-то не получается. Кто-то находится в бедствии или в бедности, или в какой-то ситуации, которую даже врагу не поживаешь. И если разбирать первый и второй вариант, то ответ все равно получается один. Именно потому, что наша душа выбирает именно такие условия для воплощения. И именно вот эта возможность, она заключена в свободе выбора у каждой души. А то, что мы наблюдаем невероятное многообразие, которое происходит в жизни – так это только подтверждает то, что каждый из нас имеет свои характеристики. И если касаться нашей души, то, естественно, она имеет такие же характеристики, которые набирает за множество воплощений. Поэтому, соединяя те характеристики с характеристиками тела, на котором начинает душа фокусироваться, когда идет воплощение, получается еще большее разнообразие из того, что могло бы быть, даже если мы разбирали только душу. Другими словами, можно сказать, что все то, что с нами происходит, это результат жевания нашей души, ну или нашего тела, на самом деле влияет и то, и другое, потому что у каждого из них есть именно своя программа, которая чего-то хочет. И если касаться души, то наша душа выбирает условия именно под свои запросы. То, что ей необходимо для того, чтобы поднять уровень своей осознанности, именно такие условия она и будет выбирать. И если касаться нашего тела, то для него зачастую такие условия нежелаемые, потому что те опыты, которые необходимы душе, для тела могут быть очень болезненные, причем в разных степенях да, и в разных категориях. То есть болезненные с точки зрения именно человеческого тела, с точки зрения именно прямой боли, у кого ли обожгли. И есть вторая боль, это та боль, которая проявляется на уровне духовной боли, когда неразделенная любовь, то с одной стороны что-то как-то на теле ощущается, но это не прямая боль, которая проявляется через наши клеточки. И вот теперь, если разбирать эти условия, то они на самом деле могут заключаться не только в самих условиях, как красивая или плохая комната, хорошая или плохая пища, а еще в потенциале, которые несут за собой эти условия. То есть то общество, в котором вы находитесь, да, опять же, та вода, которую вы пьете, воздух, которым дышите. И все это в потенциале вам сохраняет здоровье, или наоборот его портит, удлиняет жизнь, или наоборот ее сокращает. И этот вопрос, естественно, касается момента справедливости, потому что зачастую мы начинаем считать, что что-то в этом мире происходит несправедливо. Но если мы не будем забывать, что все то, что с нами происходит, это результат нашего желания, сознательного или подсознательного, а на самом деле уровня души или уровня тела, потому что подсознание, оно проявляется большая часть именно с точки зрения духовной составляющей. Через интуицию проявляется. И когда мы начинаем рассматривать условия нашего воплощения, то становится понятным, что сами условия такие, как красивая или плохая комната, в которой вы живете, там дом или это вива, или это наоборот какая-то будочка, да, в которой просто ты прячешься от дождя. Ничто не есть, ни хорошо, ни плохо. Это разные этапы. Одного и того же процесса, который идет неизменно просто в одном направлении. Так как я уже сказал, что выбор делает сама душа, то стоит сказать каким образом Душа производит этот выбор. Ну, первая часть ⁇ это выбор происходит тогда, когда душа находится еще перед воплощением, и она сама выбирает те условия, в которых она и окажется. Когда душа еще перед воплощением выбирает своих родителей, страну, в которой будет жить, место в этой стране, ну и любую другую территорию, и, соответственно, этой территории будут соответствовать определенные характеристики тех или иных людей, потому что... В разных частях люди адаптируются, то есть наши человеческие тела адаптируются под эти условия. И человек, если родился, например, на севере, то ему не факт, что будет на юге хорошо. Или наоборот, не факт, что ему будет там плохо. Дело в том, что вот эта разность, она дает возможность душе проявлять огромное количество опытов, меняя тела из жизни в жизнь, и проходя и получая вот этот вот уровень осознанности все выше, осознавая, каким образом одна и вторая часть соотносятся друг с другом. Ну, то есть причина-следственная связи. Если мы рассматриваем вот этот аспект, то получается, что все происходит так, как надо. Также, если рассматривать условия, которые сначала выбирает душа, а потом идет воплощение проживать их, то есть, если ты рождаешься в бедной семье, то тебе необходимо расти определенным образом. И этот рост, он тяжелее, чем тем людям, которые рождаются уже в богатой семье. И у них есть больше возможностей, больше потенциала, который поможет вот этому человеку стать на ноги и занять какое-то хорошее положение в социуме, для того, чтобы жизнь для этого человека могла ощущаться как хорошей. И если мы будем задаваться вопросом, почему же наша душа выбирает все-таки именно такие условия, вот именно для этого воплощения, почему мы проходим в этих условиях, то здесь легче всего пояснить на примере того, как человек начинает расти. Через те циклы, которые проходит наша душа, когда она идет из жизни в жизнь, в разные условия. Путь воспоминания себя, забывания себя, да. И э, момент, когда мы идем к воспоминанию себя, это все равно, что ребеночек начинает расти, он становится юношей, потом он становится взрослым, да, потом он уже становится пожилым человеком. То есть вначале малыш, он ни за что не отвечает, он ползает, он что-то ест, что-то в рот берет, да, и родители его берегают, смотрят, это такой вот период. Потом у него период, он начинает бегать, он начинает резвиться с ребятней, Какие-то братья игрушки, ему это интересно. Потом уже то, что ему было интересно, становится неинтересным, потому что ему интересно ухаживать за девушками. И у него происходит там половое созревание и многие процессы, которые до этого были ему неизвестны. Следующий этап – это уже становление личности. То есть человек реализовывает себя в работе, в каком-то деле. Потом он, получается, стареет, и уже следующий цикл, он более плавный, но ну, опять же у каждого по-своему. Но ну, в среднем так. Если сравнивать, какой период из этого хороший или плохой, это все относительно. И то, что для одного будет хорошим, для второго будет плохим. Потому что в начале, в детстве, кто-то будет говорить, вот в детстве было хорошо, а у другого детства было совершенно плохое. И для него, наоборот, следующий период, он будет гораздо лучше, чем было у него в детстве. И эта периодичность может быть любая. То есть нет ничего того, что нельзя было бы поменять с точки зрения абсолюта, потому что в нем есть абсолютная вариантность того, что с одним и тем же телом, с одним и тем же человеком может происходить. И именно поэтому, именно в тех условиях, в которых мы сейчас проживаем, это надо понимать просто, что это условия и есть те, которые необходимы были нашей душе. И если сравнивать с этим периодом, когда мы проходили младенчество, потом идет там средний период жизни и конец жизни, то на самом деле в какой-то точке не побудешь, это все являются необходимой точки. И если касаться каких-то негативных опытов, то они позволяют сравнить с тем периодом, когда у тебя было все хорошо. И в этот период ты можешь осознать, что ты чего-то недооценивал. И когда опять же возвращаешься к тому, что у тебя было, то ты начинаешь этому радоваться гораздо больше. Вот именно поэтому мы проходим в разных периодах разные варианты событий, которые нас пополняют в любом случае. Естественно, они пополняют и человеческое тело, то есть те программы, которые носят оно в себе, и духовные программы, и без которых душа бы не смогла бы получить тот опыт в полной мере. Точно так же, как... Много раз вы можете смотреть, как кто-то закидывает баскетбольный мяч в кольцо под разными углами, с разной скоростью, но пока вы сам в мячик не возьмете в руку, пока вы не совершите эти действия, вы не сможете осознать, насколько это легко или тяжело. Поэтому все необходимо, никто из них не ни лучше, ни хуже. Это просто разные периоды одного и того же цикла под названием жизнь. Я уже буду заканчивать, но перед этим хочу вам напомнить, что на самом деле все то, что мы проходим и все те условия, в которых мы находимся, пока мы живем, мы можем на них влиять, потому что мы являемся по большому счету создательными, мы являемся творцами, по крайней мере, своей жизни, своей реальности. Но это влияние, естественно, может происходить по пути, когда вы передаете кому-то в другие руки, да, то есть перекладывайте ответственность или берете эту ответственность в свои руки, и тогда вы не опираетесь на государство, на ваше, не опираетесь на тех людей, на кого вы понадеялись. А вы знаете, да, что если они вам помогут, замечательно, но вы также можете всегда осознавать, что есть варианты, в которых человек другой, он может выбрать... Не помогать вам. И на самом деле это не хорошо, не плохо. Это просто так оно есть в данном периоде времени, в том месте, в котором вы, в общем-то, живете. Поэтому для того, чтобы легче проходить это воплощение, берите ответственность в свои руки. Знаете, что все можно поменять и. Помните, что эту жизнь и те условия, в которых вы находитесь, именно ваша душа и выбрала для получения опыта, который позволит легче осознать то, что ей необходимо. Ну на сегодня все, я с вами прощаюсь. Если у вас возникли вопросы после просмотра этого ролика, то готовьте их к субботничной встрече нашего клуба «Азбука души». Если же вы еще ничего не знаете о клубе или наоборот хотите в него вступить, то всю информацию вы сможете найти в описании к ролику. Ну а я сейчас с вами уже прощаюсь. До новых встреч. Пока.